мы никогда не сможем повторить подвиг Ивана Степановича Проханова, основателя русской евангельской музыки и его музыкального отдела, который создали сборник, содержащий около 1300 гимнов. Никто не сможет побить этот рекорд. Нужно отметить хор Альберта Ивановича Кише и Николая Александровича Казакова, которые в те времена выступали с филармоническим оркестром, исполняя известные кантаты и оратории, а также регенские курсы, на которых преподавал еще один выпускник дирижерского факультета Петербургской консерватории Каролин Инкес и его знаменитый хор. Особенно хочется вспомнить хор Дома Евангелия с 24-й линии Васильевского острова, знаменитый коллектив под руководством известного латышского дирижера Германа Ивановича Адама. А какие хоровые праздники проводились? Какие торжественные выступления! На них собирались большие сводные хоры. В хоре пели такие солистки Императорского театра, как Александра Ивановна Пекер, оперные певицы Соколова, Смирнова, о которых у нас осталось очень мало сведений, даже инициалов не знаем, но чьи имена записаны в памятную книгу у Господа, в книгу жизни. Нам, к сожалению, очень мало известно о коллективах, композиторах, дирижерах, солистах, о целом поколении тех высокообразованных музыкантов не только из Петербурга и Москвы, но и со всей Российской империи. Атеистический режим борцы с религией сумели окончательно конфисковать и яростно уничтожить почти все предметы, книги, журналы, фотографии, аудиозаписи, чтобы стереть с лица земли всякую память о той великой эпохе. Но спустя много лет христиане вновь проводят большие музыкальные праздники. Крещенские вечера – это плод великой эпохи, евангельского пробуждения в Петербурге и продолжение лучших хоровых традиций, оставленных нам наставниками нашими. Особенным событием фестиваля было его открытие, Вечер хоровой музыки, на котором единым большим сводным хором выступали до трехсот певцов. На вечер приезжали харисты и дирижеры из разных общин, мест, городов. Это был настоящий праздник хоровых коллективов, когда мы все вместе репетировали, общались, делились мыслями, мечтали, строили планы. Велик Господь, воистину жив.